Как проводить собеседование? Интересный вопрос. Тут есть два момента. Два момента. Когда вы, видите, на это тоже нужно заработать, и если снять все это любительски, то это не поможет. Но я же говорю, в этом нужно понимать, но для того, чтобы, там, например, позиционировать себя лакшери, не обязательно иметь э, десятки тысяч долларов э, в кармане, То есть не, не нужно иметь. То есть, если лакшери жизнь это нужно, чтобы 10 тысяч долларов в месяц зарабатывать, то можно позиционировать и когда у тебя 1000 долларов в кармане, как будто ты лакшери живешь. Я много знаю блогеров, которые живут за деньги спонсорские и устраивают лакшери жизнь, ну просто ее арендуя. То есть, не имея этой лакшери жизни, они просто ее арендуют. И за это им платят. Вот поэтому. Поехали дальше. Как проводить собеседование? Собеседование. Тут опять же два краеугольных камня. Собеседование, когда ну, просто какой-то холодный рынок, а есть собеседование, когда ты эксперт и к тебе человек обратился за советом и как же провести собеседование так, чтобы человек, например, пришел к тебе бизнес, либо купил у тебя что-то. Но в любом случае, вы должны понимать, что вы продавцы эмоций, вы продавцы историй, сделайте себе за пример если вы до сих пор развиваетесь офлайн, вам э, дорога в сторителлинг. То есть э, вы катаетесь на мероприятии компании, вы посещаете вебинары, у вас есть спонсорская ветка. Распросите по максимуму, какие слои э, населения у вас преуспели. То есть вот выбрать всех топ-лидеров, топ-чека вашей компании и э, выписать их историю успеха. Кто-то был врачом, кто-то был учителем, кто-то был студентом, кто-то был сантехником, кто-то был пенсионером и так далее. И исходя из того, с кем вы встречаетесь, из этих слоев, которые вы знаете, вот истории, тем, чем больше у вас истории разных слоев населения, тем круто вам проводить примеры с, с их успешной жизнью, тем самым рекрутируя их благодаря истории. А, общение и продажа через истории – это самый, самый лучший а, окончательный такой фрагмент продавца, то есть, если вы научитесь продавать через истории, вы будете супер-мега-крутым продавцом, а, и, если же вы будете просто а, как-то по какой-либо причине а, напишите Наталью, что видео вроде бы все загружается, у Натальи постоянно как бы не все, слава Богу, к сожалению, не знаю почему, а, вот а, и вы должны быть продавцом истории, вы должны быть продавцом эмоций и вы должны быть продавцом решений. Не, не продавцом компании, не продавцом продукции вы должны решать проблемы вашего человека. Для того, чтобы решить проблемы вашего человека, вам нужно выявить эти проблемы. Вы должны с ним общаться, вы должны установить рапорт. Что такое рапорт? Когда вы находите общей точки соприкосновения и находите сходство с вашим партнером, возможно, ну, с кандидатом. Возможно, у вас даже нет сходства, но по техникам NLP можно сделать так, что у вас вроде бы есть эти сходства. Но лучше, конечно, находить похожие черты, похожие интересы, а, похожие ситуации в жизни, а, похожее прошлое, да, то есть, и вот с этим соприкасаться и говорить, да, здорово, я тоже вот это прошел, а ты вот, а ты вот это помнишь, вот это в наши времена был, было, да, либо, а в какой то школе учился, а у тебя то-то-то было, либо, а ты интересовался тем-то, а, как, а какие тебе фильмы нравятся, да, то есть, находите общие точки соприкосновения, чтобы разрядить саму ситуацию, то есть. Чтобы ваша ситуация проходила в более непринужденном состоянии. Зависает? Не знаю, не знаю. У меня вроде бы трансляция все идет нормально. Ребят, у кого там еще зависает? У кого нормально идет? У кого как? Ладно, у меня там быстренько iPhone разряжается. Нужно идти дальше. Поэтому выявляйте потребности то есть устанавливаете рапорт, потом выявляете потребности. Вы просто ради интереса общаетесь с человеком, выявляете его вот точку А, в которой он находится, и точку Б, в которой он хочет прийти. И выявляете максимально, подсаливаете пищу, таким образом выявляя, а что же ему мешает прийти к этой точке Б, почему он к ней не приходит, что необходимо сделать, чтобы к ней прийти, с какими препятствиями он сталкивается и так далее, и исходя из полученных а, исходя из полученных… Провисает, подвисает, блин, не знаю, что, вроде бы у меня показывает все нормально, ну ладно, что же делаешь, так, такой белорусский интернет у нас гадский, а, поэтому выявляете потребности и вот исходя из этих потребностей предлагаете свой продукт как решение их проблем, и тогда каждая сделка, вот у меня сейчас проходит коуч-группу топ-лидеры компании Фаберлик и э, она имеет стопроцентную конверсию, каждая ее консультация благодаря моим скриптам просто дает ей стопроцентную конверсию. Каждая, абсолютно каждая консультация закрывается сделкой, поэтому э, это, вы, это показывает то, насколько человек раскрывает потребности и насколько он дает решение своего продукта в виде ну, решения их проблем